Всем привет! На этом портале я буду давать вам лекции правового характера, в основном и юридического характера, для того, чтобы как-то себя обезопасить и выйти, собственно говоря, из рабской системы, которые нам здесь создали на земле. Именно в нашем материальном мире, то есть все, что относится к вашему порабощению, все, что с вас взыскивается, вздергивается и так или иначе ущемляются ваши права и свободы, как свободного человека, свободную душу. Вот на этом портале мы будем с вами разбирать все эти вопросы, юридические тонкости и правовые нюансы, Uh, собственно говоря, вашего освобождения. По поводу различных ваших семейных, личных ситуаций и так далее, у нас есть одноименный сайт. На этом сайте у нас есть курс, курс платный, где мы проводим скажем так, психотерапевтическую поддержку, да, там очень много техник, очень много советов, мы разбираем все возможные ситуации, которые могут и не могут встретиться в вашей жизни для того, чтобы вы их проработали, неважно есть у вас эти ситуации сейчас, или их нету, или они могут быть в будущем, но там полный спектр всех проблем психологических человечества, ну, естественно, вы знаете, да, что все, что в голове, все рано или поздно когда-нибудь выстрелит, и будет у вас в явном материальном мире в виде какой-то ситуации, какой-то проблемы, какое то горе, потери, утраты и так далее, вот, либо каких-то там нехороших последствий что-то примет, вот, поэтому, ребят, все, что касается психологического характера, да, какие-то личные Драмы, семейные драмы, какие-то там несостыковки в вашей голове и так далее. Это вся информация есть на нашем сайте. И эта вся информация а, есть в нашей программе «Ступень 2. Психологическое очищение». Вот. А здесь мы будем разбирать непосредственно правовые, юридические вопросы, освобождения, приобретения статуса человека, а, как вообще весь мир наш устроен, да, как устроена наша политика. Вы же знаете, что Бернард Шоу сказал, если вы не интересуетесь политикой, тогда она будет интересоваться вами. Да? Или там, если вы не займетесь политикой, она займется вами. Ну, в общем, ребят, выход у нас повышать нашу правовую грамотность, собственно говоря, начинать разбираться в законах, в ситуациях, что происходит, как так получилось, что нас без войны захватили, что нас без войны поработили, обратили в прямом смысле слова в рабство. Вот. И причем это рабство нифига не энергетическое, это рабство очень даже реальное, это рабство очень даже, я бы сказала, жесткое, Потому что противостоять этому сейчас не может практически ни один товарищ, человека, хотите, как вы там себя идентифицируете, вот, никто не может противостоять, и это действительно очень сложная ситуация, потому что а, даже римские рабы имели больше прав, чем сейчас граждане любой страны имеют прав. Вот, у нас в основном есть только обязанности, и, а, как правило, все пребывают, ну, или большая часть населения пребывает в статусе должников. То есть вы по факту не успели родиться, а вы уже должны стране, государству и так далее. И все забывают одну простую вещь, что каждому, каждой душе, воплощенной на земле, каждому человеку по рождению даются все ресурсы, все, абсолютно все, для того, чтобы он здесь мог проходить свои уроки, чтобы он мог развиваться, получать жизненный опыт и так далее. Это забывают все. И мы по рождению получаем только то, что мы всем за все должны. Первое мы должны себе своему телу, второе мы должны нашим родителям, да, нашей семье, третье мы должны нашим близким, друзьям, родственникам, нашим супругам, нашим детям и так далее, по накатанной. Там мы должны всем структурам государства, начиная с ЖКХ, начиная с ГАИ, ГИБДД, да, и разных, разных, разных структур. Вот, всем мы должны, вот, и в итоге, э, помимо того, что мы должны разным госструктурам, да, мы еще и должны финансовой системе, то есть банкам. И так или иначе, как бы мы тут не бились, не разрывались, да, в итоге эта система, она нас давит в своих оковах рабских и не дает нам, творить, реализовываться и вообще воплощать в жизнь то, зачем мы сюда пришли. Нас свели до уровня банально тупого клерка, который вынужден, просто таки вынужден, понимаете, работать за какие-то гроши, какие-то копейки получать, да, целый день, батрачить на какого-то непонятного хозяина, только ради того, чтобы прокормить себя, свою семью, и нести вообще такое нищенское существование, влачить, скажем так, ноги, да, на этой бренной земле. И в принципе ситуация достаточно плачевная, ребят, более того, такой путь, скажем так, эксплуатации нещадной земли, да не экологичный, привел к тем последствиям и к тем экологическим катастрофам, которые мы сейчас имеем, и самая главная катастрофа это не катастрофа экологии нашей земли, это эко э катастрофа экологии сознания, экологии информационного поля. Потому что все есть не что иное, как иллюзия, как миф, как сфабрикованный сериал, в котором нас заставили пребывать, нас заставили жить, нас заставили с помощью средств массовой информации, телевидения, радиовещания, книг, журналов, газет. Нас заставили в существо... верить в существование какого-то иллюзорного мира, который к настоящему миру реальному не имеет абсолютно никакого отношения. Вообще то, что нам пропагандируют СМИ, а кто такие СМИ, это проплаченные агенты да, нашего правительства. Все, что они пропагандируют, является не более чем вымысел, сказка, сериал. Как угодно это воспринимаете. вы являетесь участником этого сериала. Так может быть пора остановиться и пора проснуться, и пора освободиться от этого всего и понять, что ты не сериальный герой. Да? и не надо надо мной издеваться и э, принимать меня как раба, по факту я всем-всему должен, и я безмолвный раб, да? рабы не мы, да? все знают это высказывание, ребят, но ну пришло время, наверное, проснуться, пришло время все-таки взяться за голову, потому что технология того, что какой-нибудь дядя придет добрый, из-за тебя все порешает, и за тебя все сделает, да, эта технология не работает, и она устарела. Да. Мы все прекрасно знаем, что у нас 2% населения думающих, 3% только думают, что они думающие, да, и остальные 95% соответственно думают, что придет дядя и сделает им хорошо. Ребят, ну, столетиями нам показывают, что пришел дядя и сделал нам плохо, вы продолжаете верить. Так вот, я вас призываю к единственной вещи. Все проверяйте. Любая информация должна быть проверенная. Почему, ребят? Не из-за того, что я вам буду нести какую-то непроверенную информацию, а только из-за того, что мы живем в мире иллюзий, и мы живем в мире сфабрикованных новостей, сфабрикованных мифов. И а, эта фабрика, ребят, работает бесперебойно, работает с такой скоростью, что невозможно одному и даже группе человек, невозможно успевать за всем. У нас законы меняются с такой скоростью, что невозможно за всем уследить. А, моя задача в этом портале, в этом конкретно, в этом а, канале, вам рассказывать основополагающие вещи, да, то есть задавать векторы направления движения, чтобы у вас были общие принципы и общие понимания, куда идти, что делать, да, и зачем это делать. Все остальное, на что я буду давать ссылки, какие-то законы, руководства и так далее. Ребят, пожалуйста, все проверяйте на действие на текущий день. Изменилась ситуация, не изменилась ситуация, потому что враги не дремлют, враги, значит, бегут семимильными шагами, где-то мы их опережаем, где-то они нас опережают, да, работают на опережение и блокируют, предупреждая уже какие-то наши удары, вот, по, по выходу, по освобождению системы. поэтому, ребят, на войне, как на войне, пожалуйста, я вас очень прошу, давайте без претензий к той информации, которую я буду рассказывать, почему, потому что я вам только что объяснила выше, да, что я не могу отвечать за то, что то, что я рассказала сегодня, оно будет актуально завтра, а тем более через неделю, я за это отвечать не могу. все очень быстро меняется. но так чтобы вам было понятно, я вам скажу, что на сегодняшний день законов федерального уровня и указов президента у нас насчитывается начиная, начиная с конституции российской федерации две с половиной тысячи штук. более четырех с половиной миллионов постановлений и различных НПА разного уровня. 4,5 миллиона, ребят. Это просто ужасающая цифра, понимаете? Это со всеми изменениями, дополнениями и так далее. Это я говорю даже с теми документами, которые уже не действуют или действуют, или непонятно как, приостановленные. В общем, совсем, всем вместе этим скарбом у нас с вами достаточно печальная картина, потому что выкопать полный спектр информации хотя бы по одному вопросу занимает примерно полгода. Для того, чтобы я вам рассказала одну лекцию длительностью в час, да, это нужно было провести работу длительностью в полгода. То есть выкопать, изучить, набить себе шишек, все узнать, пробить, скажем так, из первых рук я вам буду рассказывать, потому что ту информацию, которую я даю, она не взята из интернета. Она пройдена собственным опытом, собственные суды, собственные похождения по различным конторам, по различным госструктурам, куча писем, которые были написаны, куча запросов, то есть то, что прошла лично я, это мой конкретный личный опыт». Ни у кого этот опыт не взят. Конечно, я благодарю всех людей, которые мне в этом помогали, да, в том числе очень много а, публичных чатов, очень много публичных объединений, общественных организаций, да, а, в том числе союзы, профсоюзы СССР и так далее. То есть этих организаций, ребята, достаточно много. Но опять же, никто не разберется лично в вашем вопросе так хорошо, как можете это сделать вы. Потому что это конкретно ваша ситуация. Ситуация, да, вы знаете в этой ситуации все нюансы. Вот, я вам могу дать лишь направляющие и акцентировать ваше внимание на те моменты, на которые стоит обратить внимание и стоит учесть. Потому что та информация, которую я вам буду давать, она собиралась буквально, ребят, по крупицам. Информации, я вам честно скажу, ее очень много. Информации просто море, море и тонны. Точно так же, как и законов море и тонны. Но разобраться в этой море и тонне информации без каких-то наводящих маячков – очень и очень сложно». Поэтому я себе поставила такую задачу, чтобы вы не тратили время на пустые выхлопы. Объясню, почему. Что можно делать, можно заинтересоваться каким-то вопросом и начать его разматывать, но не понимая, зачем, да, как эта информация потребуется в дальнейшем или не потребуется, что вы с ней будете делать. То есть вы зацепили за какую-то зацепку, начинаете копать, раскапывать. да, А выясняется по факту, что это уже все устарело, это все неликвидно, это все никуда не применишь, и в суде ты это не применишь, и а, апеллировать этим с вышестоящими организациями ты не можешь, и по большому счету там какой-то длительный достаточно период времени был потрачен зря. Вы знаете, да, что у нас ответ на любое письмо, на любой запрос составляет 30 дней, а пока на Почту России туда-обратно дойдет там все и 2, и 3 месяца, ребят, поэтому все это сроки, да, это возлагаешь на письмо большие надежды, а потом приходит ответ отписка ни о чем, и, честно сказать, сроки потеряны, да, время прошло назря зря, и э, мне не хочется, чтобы многие из вас, пройдя по моему пути, по пути многих людей, которые сейчас выходят из этой арабской системы, пытаются помочь Земле, изменить мир, которые наступают на одни и те же грабли. Вот просто идет, понимаете, толпа и рассыпаны грабли, и все получают в лоб одним и тем же. Да, я согласна, что у каждого должен быть опыт индивидуальный, и каждый должен получить в лоб своей граблей, но тем не менее, ребят, не хочется вас уже как-то ограничить да, в, в перспективах и вариантах поисков, сказать, что вот это безнадежно, вот сюда не лезьте, вот, вот этого не надо делать и так далее. Да? То есть есть определенный четкий план, есть определенные уже пройденные этапы, где уже четко известно, что с этой информацией не надо заниматься, это никуда не применишь ее, она бесполезна, даже если вы там видите потенциал, у юристов есть очень хорошая формулировка, да, что недостаточно весомый аргумент, то есть мы с такими аргументами проиграем. Поэтому, ребят, все ваши цели, все ваши задачи в конечные, да, что вы хотите достигнуть, какую, какой факт вы хотите доказать тем или иным своим документам, запросам или действием, да, вы должны взвешивать, взвешивать именно на предмет того, что достаточно ли сильный это будет аргумент. То есть, по большому счету, если вы планируете пойти с какой-нибудь компанией, организацией в суд, во-первых, я хочу вам пожелать, что, ребят, идите в суд. Вот честно, идите в суд, вы там будете убивать очень классных жирных зайцев Значит, первое, что вы получите в суде, вы перестанете их бояться Это колоссальнейший опыт, вот просто колоссальнейший Вы реально перестанете их всех бояться Во-вторых, суд это такое место, где вы приобретете незабываемый опыт Это реально так, где вы наконец-таки почувствуете и самоутвердитесь И осознаете, что вы человек с большой буквы Причем, вот и поймете, что они все никто, это театр ради вас Вообще, на самом деле, ребят, в суде достаточно забавно и интересно. Единственное, что понимаете, что в суде надо себя вести корректно, но об этом я вам всем по порядку расскажу, как себя вести, что делать и так далее. То есть я вам буду давать достаточно такие очень подробные инструкции в отношении всего. Любые вопросы вы можете задавать в чате в Телеграм. Ссылочку на него я дала в описании выше. Смотрите. Все вопросы по, конкретно по этому чату, по выходу, да, по пути к свободе, все вопросы, пожалуйста, задаем в чат телеграммовский, Ссылка на него выше. Ну а вам всем желаю удачи, желаю еще раз, прошу вас и желаю вам этого, что разбираетесь во всех вопросах, все проверяете на актуальность, все проверяйте на применимость конкретно вашей ситуации, да, и все проверяйте на адекватность именно к вашей ситуации. И не забывайте да, устанавливать четкие правильные цели, что вы хотите доказать, что вы хотите подтвердить, как вы хотите отделить. Делаться, что вы в итоге хотите получить в результате того или иного действия, да, что вы конкретно хотите, какую цель вы преследуете. Вот это надо обязательно иметь в виду и всегда держать в фокусе внимание. Все, всем удачи, пока!